Всем привет! Это видео для водителей, у которых не имеют руки, пальцы за рулем, боль в шее, боль в трапециевидных мышцах, вот так ромион, головокружение, ухудшение зрения, звон в ушах. Это все может возникать за рулем. У кого-то через 10-15 минут, у кого-то через час, через два, через пять часов возникает. Поэтому решение такое: еще раз, значит, смотрите, позвоночник имеет анатомические изгибы. В шее должен быть прогиб, выгиб или кифоз должен быть в грудном отделе, и опять в поясничном отделе должен быть прогиб, лордоз. Да? То есть смотрите, То есть крестец должен быть чуть-чуть приподнят, вот такая должна быть ситуация. То есть вот, вот такое положение должно быть. Что происходит, когда у вас вы сидите за рулем? Это когда вы шею прижали. Да, то есть, ну как-то, может быть, думаете о чем-то Может быть, по телефону вот таким вот образом поговорили Зажимает бывает, да, то есть вот это положение Если у вас особенно снижена высота межпозвоночных нервных окончаний Которые выходят из позвонков Они на самом деле идут от С4 э, до Т4 Да, то есть вот все вот эти позвонки Если какой-то из них поджался Вы уже можете испытывать одно из этих негативных ощущений Каким образом мы решаем вопрос? Нам необходимо на отделе создать лордос или прогиб каким-то образом сделать все просто бутылка 06 вода в бутылке должна быть немножко отлита для чего для того чтобы она была податливая чтобы она была мягкая чтобы не было дискомфорта вода не должна быть холодной вода не должна быть с газом то есть это не газированная вода подкладываем под шею и вот таким образом мы создаем лордос и затылком прижимаемся к подголовнику как это выглядит вживую вот я сел, я чувствую, что или я знаю уже, да, что у меня, возможно, они менее, если я долго еду за рулем. Ну как-то кто-то так ездит, кто-то так, кто-то вот так вот держит, да, руль. Может быть, они менее. Решение какое? Вы должны вытянуть шею. Для того, чтобы вытянуть шею, вам нужно здесь создать лордос. И вот часто ни у кого нет прогиб в шее должен быть. Соответственно, чем мы делаем? Мы ставим бутылочку сюда и, соответственно, вот таким вот образом едем. То есть она должна быть уже вот, где вот э, ворот рубашки заканчивается или у майки. Вот, вот сюда ее ставим. Если вам сильно дискомфортно или болевое ощущение вызывает, соответственно, еще отлейте отсюда воды. Она должна быть еще более податливая. Поставили, и вот таким вот образом вы спокойно сможете проехать. У вас вытягивается, у вас улучшается лимфоток, кровоток, а не менее рук не будет. Пользуйтесь, достаточно легко. Может быть, даже бесплатно. Есть решения другие. Есть различные подушки. Вот на AliExpress их раз, разные продают. Вот на самом деле уже кучу подушек перепробовал. Честно говоря, ни одна пока не нравится. Сейчас еще выбираю, пока не найду производителя, который... Не знаю, вот у меня было 4 разных варианта. И в итоге все, вот видите, выкинул все. То есть ни одна из них не подходит. Если кто-то из вас может что-то предложить, ну давайте рассматривать, давайте искать. Но я пока не вижу достойного варианта замены бутылки. Вот. Не всегда это удобно, конечно. Где-то отклонился она падает. И за рулем это, конечно, неудобно. Здорово было бы какую-нибудь такую подушку. Но опять же, да, то есть в основном все подушки, они крепятся. Сочетание с подголовником. Вот у меня рост средний 175. То есть, ну тут технически просто, даже увидите, невозможно недовозможно в этой машине, но ну, машина старая, как бы здесь технически невозможно реализовать вот эту подушку применить. Так что ищите каждый. То есть, самое важное должно быть шея вытянута. Должен быть прогиб, и вы должны прижимать эту подушку или же бутылку, что найдете. Куртка может быть любая. Пожалуйста, куртка, кофта, все что угодно. Пользуйтесь, друзья.